Всем привет! Вы снова на канале вкусняшки от Яшки, здравствуйте, меня зовут Кирилл, белая майка Михаила, если что, если кто не знал, вот, сегодня мы, сегодня мы собрались для того, чтобы наконец-таки, наконец-таки приготовить стейки, у нас появилась такая вот мраморная говядинка, вот, будем жарить мясо, как ты относишься к мраморной говядине? Хорошо отношусь к ней, в особенности, я еще осмотрел ее упаковки. здесь даже написано, что это не просто говядина, а говядина на от корма, чтобы да. понимали, это прям уфка хорошо, да. обычно она траву кушает, ну или корм, может быть, опилки. А Все правильно. В общем, мы будем готовить э, два варианта, один вариант у нас будет с грибным соусом, второй вариант будет по классике, это тиньян, розмарин, чесночок, ну и будем, естественно, сравнивать это. У тебя вот. есть еще какой-нибудь вариант? У yeah. Я знаю, что говядина это нам должна быть в принципе хорошего стейк. Говядина стейк идеально. Можно, конечно, же, там бои, и так далее, но я бы, я бы ну, говядина. А? Давала, но. но я понимаю, что это очень сделать. Нехорошая, нехорошая идея, идея. Нехорошая Это у нас мы немножко обсуждали три способа, как запороть говядину. В общем, сейчас мы распаковали наше мясо, оно было, естественно, в вакуумной упаковке. Сейчас мы его выбираем куда-нибудь на полочку, пока пускай оно согреется до комнатной температуры, это обязательно. Это обязательно. Чтобы мясо правильно прожарилось, то если брать его сразу из холодильника и начинать жарить, тогда, естественно, нас снаружи прожарится, корочка будет, а изнутри оно не успеет прогреться. Вот. Поэтому мы пока его убираем и сейчас займемся соусом. А насчет грибного соуса я его уже готовил. Видео с этим рецептом будет по ссылочке в описании, чтобы не затрачивать время лишнее. Ну, а мы пока приступаем. что наше мясо уже согрелось, оно плюс минус комнатной температуре. соус мы уже приготовили, какие куски мы будем брать, большие, очень большие, как, как бы ты бы порезал этот кусок? Конечно, ну, я бы да. со своей стороны вот таким образом просто взял, порезал, потому что потому что по-моему ну как и... размер, мне нравится размер таким образом, тысяч три, и прямо получилось у меня на мой вкус два три Mm -hmm. Это я как э, пропал. Так это не работает. Смотри, говядину. Да, в принципе вообще на самом деле любое мясо нужно резать не поперек волокон, а вдоль волокон. Почему? Потому что если ты порешил поперек, потом кинешь на сковород, то, то весь сок, весь вот это вот все из волокон а, ну, мясо выйдет. Да, ну сразу же выйдет. Ну, Покажи ну, мне, этого не нужно, уважаемым да? подписчикам, как волокна, где там вот, различать Потому что я тоже я сам, не Давайте сразу объезжаю, будем, будем показывать Вот видите, идут волокна, снизу вверх, вот так Если мы порежем вот такими кусками, вот так Тогда мы их все порежем, эти волокна Нам этого не нужно, потому что сок у нас тогда весь вытечет Поэтому мы режем мясо, и это будет правильно Ну что по поводу размера самого сайта, кусочек стоит? Ну тут у меня есть небольшая подсказка, потому что ты когда меня звал, ты сказал, что мне то скинул, что будет стейк, готовься. Я загуглил. Я вышел в интернет с таким вопросом. Ну, ну там вроде написано 3-4 сантиметра, должна быть шире, шире, толщина стейка, ну не знаю, два пальца. Ну все правильно, да, плюс-минус ну, два условно. пальца, пальцы конечно бывают разные, ну плюс-минус два пальца это где-то, ну вообще, мне кажется, самое оптимальное это где-то в районе 3 сантиметров, чтобы была и прожарочка хорошая, Хорошая, что у нас сочная вот а как да. у, нас, у нас признана прожарка медиум самая четко медиум да. там да. есть по моему 6 штук в общем распространенных лишь на штуку 12 или 15 если брать вообще все весь список потому что там идет прикол в том что эти кусочки вроде как режутся на вот эти вот, ну, зоны они должны быть примерно идентичны то есть вот как говорится 4 Три-четыре сантиметра, когда ты покупаешь стейк и, соответственно, прожарка также идет, там, условно, там, 30 секунд с одной и с другой стороны, там, минута и так далее, и так далее, и так далее. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. И там, в принципе, в интернете можно посмотреть эти прожарки, там, по-моему, самая маленькая блю. Ну, и блю, сам... это, в принципе, считается практически сырое. Но оно там и есть, оно должно в середине оставаться там даже холодно. Оно в середине прям сырое совсем. В общем, э, а еще один момент просто, что в магазинах, когда продаются именно вот уп в упаковке уже стейки, ну я, если честно, не, не видел ни разу, чтобы там были стейки где-то порядка 3 сантиметров, они там обычно где-то, ну сантиметра 2 это максимум, вот. Но ну, опять же, ну, 2 это... ну это маленькие, да, это тоненькие стейки. Как, как, я... как, как, шутка как шуткая это? На донышке. На донышке, я же Такое, знаешь, <з Stroh> пожарил и потом подошву пожевал, в общем так. Ладно, мы приступаем, начинаем нарезать наше мясо. И будем уже готовить ее последствия. Буду Он Короче, этот концов диска меня перебил в прошлый раз. Я хотел слышать, у нас там есть. Самая в конце идет э, такая очень-очень нежирная -очень пожарка. Называется well done. где-то видео too well done называется. Но ну, корожирно это сложно называть. Ну, самая сильная. То есть условно, это вот тот случай, когда вы хотите по зловной, то вы можете пойти сейчас прямо сейчас в коридор, там, где у вас хранятся ваши кроссовки. И просто попробуйте пожевать подошву кроссовка. Вот плюс-минус это будет тоже самое. И там будет аромат мяса, если ты делаешь. Мясо. А у нас будут мощные, сущные стейки. Да. Понял меня? Да уберите его отсюда. В общем, режем мы примерно такие вот кусочки по два пальца. Ну, приступим. Правильно, нас их показывает. Мои пальцы мне еще нужны. Чем меньше мы сделаем движений, на самом деле, тем лучше. А, кстати, Кирилл, ты же знаешь, что это за часть говядины? Блин. Ну, и так вот это там мясо, которое получается расположено сверху над хребтом. Справа-слева уйдет кусочки. Три, три. Триплоид, вот, я вспомнил это слово. Шанты триплоид. Стриплоин. Да. Триплоид. Я плохо подготовился. А выше стриплоина. Какие куски находятся? О, Господи, это уже сложно. <сёк> я тебе скажу так, что это дорог... самая дорогая говядина, которая есть. Ну, в том плане, что эти куски стоят больше всего. А какие самые дорогие стоит у нас? А, так, что мне сказал интернет? Да, да, из оба. Говядины. это сорт, скажем так, порода, вернее, говядина. Нет. Ну да, коробки. Нет, а я тебя спрашиваю именно про часть. Вот, допустим, свинина есть, к примеру, там лопатка, окорок, почечное мясо а -а -а, и шея, правильно? Да, я тебя понял, ну тут не могу я тебе сказать. Я не, помню. не знаю. Самый дорогой стейк это грибань. А -а -а. а -а -а. Я думаю, что вот этот кусочек мы оставим тут у нас три пальца, но это плюс-минус где-то 4 сантиметра. Попробуем его сделать. Как думаешь? Я думаю, его потом нужно будет разрезать напополам и немножко добить. Я думаю, что мы его просто сделаем в духовочке немножко доведем. Хорошо, я что Есть несколько вариантов, у тебя не кто-то спорит, что ты там договаривались, я не успокойся, я буду делать массаж, можешь потом кому-нибудь там какие сделать, успокойся. Вот, есть несколько вариантов. Многие спорят говорят, что... Нужно солить и перчить уже после приготовления. Кто-то говорит, что нужно до это делать. Солим прям хорошо от души, почему потому что мясо у нас оно не успеет промариноваться, соль не успеет вытянуть все соки из мяса. Сейчас у нас уже сковородочка греется. Посолили, поперчили с двух сторон хорошенько и немножко бачка тоже обваляли. Давай, да. Давай убираем, да. клади это сюда. Ну что, что он там пытается уже развалиться? Ну, потушке? он и будет пытаться развалиться, естественно, потому что очень много проживок у него А вам пока что небольшой спойлер, там потом будет семьяный розмарин Наморная говядина без семьяного розмарина лучше не трогай Как думаешь, что такого высказания. Да очень у меня розмарин, барменная ну, говядина, с мясоплавник стейков, это ну прям вообще специя номер один, мастера. Да? да, я даже можно, я даже если ну вообще там по три специи я бы наверное использовал, прям у меня розмарин, перец можно уже там потом отнести. Да не, ну как, ну перец в любом случае тоже нужен. Блин, у тебя розмарин, ну прям, ну, вот, у меня вопросов нет. Перец там еще как бы вроде по можно без перца приготовить, но вообще лучше у меня розмарин. Не конечно по хорошему надо все использовать. Уф, блин, мне очень нравится этот кусочек, прям. это будет мой. <свят> мне больше всего интересно, насколько. Это свинья прожарится. Сам ты свинья. Ну, ты видел по размеру? но вот это ж... Да, шеф. Первого разряда. Не до первого разряда. Я пока вам расскажу, что стейки все любят. Все говорят, что Америка, Америка, стейки там прям вообще круто у них все дело. Ну, насколько мне известно, как сказал интернет, вообще стейки к нам пришли из Рима. В XIV или веке в храмах поклонялись там строим богам, и им, значит, подношения приносили жареную говядину, ну, корову, быка, условно. И там еще есть такая интересная история, что монахи, значит, сами это дело не ели, считают, что это мясо богов. И вот они подносили, и один монах шел, у него сок мяса упал. И он его взял, соответственно, положил, обратно оттелся, и потом это, на руку руки поднес к рту, понюхал, насколько это хорошо пахнет. И там вроде после этого, соответственно, они ей поняли, что это прям восхитительная еда, и начали готовить стейки, как бы так сказать, ну, для простоведина. А до этого только вот богам по отношению и так далее. Как тебе такая версия событий? Ну, возможно, но, ну, не знаю, это ж, ты же понимаешь, сколько времени уже прошло, и докопаться до истины сейчас это, мне кажется, уже не представляет возможным. Ладно, наша сковородочка уже, наверное, разогрелась. Ну, сейчас мы ее еще немножко разогреем. И будем закидывать. Какие методы проверки? Давай вот до Методы проверки элементарные. Берем, смачиваем руку и делаем вот так на сковородочку. Видите, у нас водичка прям танцует на сковороде, значит все, это достаточно. Нальем немножко оливоча. Можно любое масло, но оливочко с а более менее приятное масло. Так, теперь берем мясо и закидываем. В общем, жарили мы по 3 минуты с каждой стороны. Мясо у нас... Мясо остался. Было... Мясо было плюс мусором пальчиком толщиной. Теперь мы завернули его в фольгу. Оно должно у нас дойти немножко, чтобы жар прошел само мясо и допек его внутри. Раз. Отправили мы его туда минута где-то ну, около 10. Ну, будем сейчас уже смотреть по состоянию. После того, как мы вытащим его с фольги, мы опять же его достанем, положим на трелочку, и оно у нас еще полежит минута 10. Для чего его? Ну, это отдохнет, расслабится. Все правильно. Просто при жарке, при большой температуре все соки в мясе, они начинают концентрироваться к центру мяса, собираться. Но нам нужно, чтобы эти соки, естественно, разошлись по всему куску. Для этого мы дадим ему отдохнуть после термической обработки. Все, теперь жарим второй кусочек. Он будет по классической рецептуре с тимьяном, розмарином и чесночком. Это который развалюха, это который это второй маленький. Большой у нас разваливался, какой из них. Не важно. Ладно, второй, второй кусочек. Второй стейк, вернее, кусочек, Который у нас в нашем случае меньший вариант. Мы будем делать по классическому рецепту: это, естественно, тимьян, розмарин и чесночок. Как мы будем это готовить? По полторы минуты. С каждой стороны обжариваем, даем курочку. Потом добавляем, соответственно, туда сливочное масло тимьян-размарин. И... Чесночок. Чесночок. Да. Ну, просто до этого почему-то считалось, что тебе на розмарин без чеснока идут. Ну как без чеснока? Чеснок, это же самый Ну вот, когда аромат. чеснок есть, а это наоборот. Такой. В общем, Молодец. сейчас нагреваем... О, скоро уже Видите, прям дым уже валит, снег. Все, сейчас слегка, совсем чуть-чуть, ливаем масочка, совсем чуть-чуть. Таймер уже наготове. Приготовился уже нажимать? Да-да-да, сейчас я... Погоди, сейчас... погоди секунду, секунду. Сейчас вот будет... теперь я готов. Давай. Все, помчали. Раз, два, три. Все, мы пере... пожарили уже наш кусочек, теперь э, на остывающей же духовке, там плюс-минус где-то 50 градусов, отправляем туда минуток на 10, просто немножко, чтобы до... дошло мясо. Ну что, друзья, погнали, это первый наш стейк. Смотрим, что у нас тут. Неплохо, сейчас посмотрим, что в серединочке будет. или как думаешь? Но это больше уже... По-моему, мы немного не попали в прожарку, mm -hmm. и получилось чуть там более... Mm -hmm. Тут в середине должен быть прям такой но ну, окрас. Ну, здесь он уже пойдет по сочнее. Кстати, вот здесь уже Нет, не, очень... не пошло. Но все равно сочненько, конечно. Во-во-во-во-во. Это очень хорошо. Так, напоминаем, это у нас, значит, первый... Это первый стейк, который без тимьяна, без розмарина. Это который у нас пойдет с грибным соусом. Ладно, надо пробовать. Я считаю так. Попробуем? А? А, да. Прекрасно. Да, это не рибай, это стреклоин. Попадается немножко есть. Есть некоторые жилки, ну, пленочки. Бывает, попадается само мясо. Ну, оно реально разваливается. По поводу соли перца. Идеально. без грибным соусом. Классно. Что ты думаешь? Так, в принципе, я поддерживаю. Грибной соус сам по себе я еще не пробовал. По мясу все классно. О, как Снаружи получается немного хрустящий. Ну, там совсем чуть-чуть слой. Слушай, ну, соус прям вообще офигенный получился. Даже Это второе. Этот третий кусок у нас подошел под таймер стоял. Да. Короче да. говоря, здесь что мы все чувствуется. Такое немножечко сладенько. Ванильно, кремно. Ну как все, что мы туда добавляли, все это и чувствуется. Ничего не, попало, не пропало зря в этом соусе. Да. В общем. А сейчас мы будем приступать ко второму стейку, который жарится у нас с тимьяном и розмарином. Ну что, это наш второй уже стейк, который жарился у нас с тимьяном, розмарином и чесночком. Простей, говори, я жрать хочу. Ты Знаешь, запробуй, Пробуй, пробуй. Я же там, ну, красиво стал в кадр, подождал, пока ты оболтаешь. Вот, вот это круче, чем тот. Блин, все эти специи прям... Изначально предполагал, но вообще божественно. Соли, все, перец есть, все чувствуется. И он более... Более сочный получился. Также корочка есть. Короче, я не знаю, но на... мне 5 из 5 баллов. Его мне очень нравится. Берешь прям кусочек, его закидываешь в рот, начинаешь приживывать. И прям рот наполняется вот этими вот э, соками со вкусом тимьяна, розмарина, вот, соли, перца. Ну, да, я на самом деле до этого, когда готовился стейки, я готовил именно вот так. То есть тимьян, розмарин, чеснок. Самое, самое ароматное получается мясо. Классно очень. А сейчас? Сейчас. Что у нас будет сейчас? Третий кусок. А третий кусок у нас что? Он, он огромный. Я бы сказал, что у нас на получилось. Его величество. Третий да, кусок. Сейчас посмотрим, что у нас на получилось. Величество приехало. Это нагибатор. Нагибатор он будет, если он еще будет... Попадем в прожарку с этим большим куском. Ну что, вот и наш последний кусочек Ну, в общем, у нас получился Ну, плюс-минус где-то рейер Прожарка Надо было немножко, чтобы сделать Medium-rayer, наверное, оставить чуть подольше В духовочке, Ну ничего, ну и так Абсолютно съедобное, будем его сейчас пробку Закидываем да. Давай, закидываем Погнали. И оно живется довольно-таки неплохо Конечно, вот самое классное было Это вот Второй, получается, у нас стейк был, который, который был по стандарту 2-сантиметровый. второй Жарился по нашему определенному времени. Он получился на самый черный. И сочный, и прожарку мы там попали. Здесь, конечно, можно было еще немножко подольше под ее прожарить. Но надо учиться, надо пробовать и экспериментировать. Потому что сковородки у всех разные. Если это чугунное, то это одно время. Если это обычная сковорода, то это другое время. Что ты думаешь? Ну, я думаю, все. что к сковородке я хотел еще добавить, что и руки там у всех тоже разные. По соли получилась интересная ситуация, так как, и, точнее из-за того, что он мариновался очень мало, он получился сверху и снизу как бы немножко пересоленный, по центру недосоленный. Но учитывая то, что этот кусочек всего лишь 3 сантиметра, когда отрезаешь и тоже пробуешь полностью, получается очень классно, <coughs> сочно и отлично. И еще интересный такой факт, что... Ну, когда кушаешь, короче, получается, немножко меняется вкус. Сначала, оно, ну, по крайней мере, у меня чувствуется, как будто он немножко пересоленный, а потом приходит вот этот сам вкус мяса, который с молочным оттенком остался в середине. И получается, прям, вот я уже, наверное, много раз повторял в этом видео, учитывая то, что мы тут много разговариваем, а видео там будет, я так чувствую, минут 15, максимум там 20, там будет есть, вот этот 10 раз просто в секунду. Короче, спасибо угу. вас за терпение. В общем, просто суть немного вот в чем. Что он говорил, я не веду. Получается, что корка получилась прям со вкусами, насыщенная вкусами всех специй. То же самое тиньяна, розмарина, соль, перец. Но именно, вот, получается, попадает в рот кусочек мяса. У тебя наполняется сначала вкусом вот этих вот всех специй. и Причем вкус прям очень насыщенный. А потом ты уже, когда начинаешь... Прожу, вот этот весь сок из мяса, он просто растекается по всему рту и распространяет все эти вкусы, и разбавляет их с собой. Ну, это охренительно, серьезно. Ты я только это... что над... валялся на диване и говорил, что я делся. Ты вот это рассказал свою речь? Я уже такой, блин, надо еще перекусить. Ну, блин, это реально охренительно. Мраморная говядина – это все-таки вещь. Подскажи, вот ты бы отдал за это 2-х килограммовый вот кусок мяса 2000 рублей? Ну, кстати, теперь попробовал, да. Это я бы сказал в магазине, там, чего, да, пускай полежит там, кто-нибудь купит. В общем, я просто считаю, что ну, нужно себя баловать. И это такая штука, которая, ну, я думаю, никого не оставит равнодушным. Это очень круто, это очень вкусно. И поверьте, это с обычной говядиной, это нельзя сравнивать. Это абсолютно другое, это абсолютно вообще другое мясо. В общем. Короче, подведем итог. Погоди, топ дайте, я еще расскажу, я же пробовал. Я же убирал, я же пробовал пожарить простую говядину, ну, типа стейк. Ну, конечно, сложно назвать стейком. Ну, получилось, конечно, от меня. Даже, даже вкус получился другой. вкус. получился какой-то такой, ну, как мясо. У тебя он залез чувствовался, ну короче, что вот этого всего интересная палитра вкуса не было. Ну понятно, да. потому что сока не было, и он не впитывал вот эти все ароматы. Да, но ближней городе, но даже уже каждого не было, не такой сточно, естественно, она просто... Ну э тот получился, даже как по, -по вкусу можно сказать похоже на свинину. то есть вот этого интереса и говяжьего вкуса нет. Ну не зря это мясо стоит этих денег. Ну, по факту оно стоит этих денег. И еще один момент.. Э я пробовал, допустим, нашего производства мяса. И ну, вот это уругвайское производство. И оно абсолютно разное, если честно. Если их сравнивать, наше, оно, оно на посуше. Оно более такое, немножко как объяснить. В общем, если вы найдете, или где-то в каком-то гипермаркете будет э, хорошее, там, уругвайское, допустим, если вы найдете японское. Кобе? Ну, ну Кобе, как бы, я думаю, навряд ли. Во-первых, оно у нас не будет просто продаваться, он ценит там будет зообачный. Я думаю, и в Алью тоже у нас сложно будет идти, наверное, только если на заказ или каких-то где-нибудь в Москве или в Питере в каком-нибудь крутом-крутом магазине. Возможно. В общем, ребят, купите кусочек такого мяса, пожарьте. Сразу скажу, что, ну, я думаю, ты согласишься, что самое четкое получилось это именно тимьян, размарин, чесночок. Просто вот эта палитра всех вкусов, смещения, соков. Прям, мне кажется, это самый четкий вот именно рецепт. Да, можно и с разными соусами делать, по-разному можно готовить это мясо но именно вот тимьян, розмарин, и чесночок это прям ну, толщик, это, сорвач это, это сорвач второй да? тимьян, розмарин, чеснок чеснока я не чувствую честно говоря Виша говорит что надо добавлять но да, тимьян, надо, розмарин да. там вообще без вопросов Они туда просто да. приходят и все ну, как обычно я уже устал это показывать вообще в общем, В общем я сейчас должен говорить, что подписывайтесь на канал, но я его немножко перебью и скажу вам такую штуку. Сейчас у него не сильно много подписчиков. По-моему, 93 должно быть на момент, когда мы снимали это видео. Или цифра должна быть очень близкая к той цифре, которую я назвал. А значит, у вас есть такой шанс. Заходите на его страничку, делайте скрин экрана, сколько там подписчиков. А по а а <coughs> Точнее, сколько сейчас подписчиков получается. А потом через какое-то время, когда уже канал разовьется, будет там нормальное количество, пойдет монетизация. Возможно, даже будет какой-нибудь конкурс, и человек, у которого было меньше всего подписчиков, то есть, так сказать, самый ранний подписавшийся, получит какой-то приз. И возможно, это будет очень вкусный приз. Короче, мы думаем, что нужно будет сделать в итоге розыгрыш, когда уже аудитория наберется, ну, плюс-минус где-то тысяча и больше людей, сделать какой-нибудь розыгрыш а, для, этих, для этой тысячи людей. И там уже будем разыгрывать какие-нибудь прикольные штучки. Короче, не забудь подписаться, прожать колокольчик, естественно, прожать лайкосик и написать свой комментарий. Ну, а мы с вами прощаемся, до новых встреч. Да, у нас уже тем более час сорок, оператор спит. В общем, мы кайфуем. Готовьте, А на часах все совершенно другие цифры. Ой, что-то пошло, не Те часы показывают время, которое будет. Те часы показывают время, которое в фикс прайсе. В общем, до новых встреч. Кирилл, прощайся. До свидания, подписывайтесь на канал еще раз. Скрип, скрип, не забывайте. Короче, ребят, до новых встреч. Кирилл, надо бы пока-пока. Да, хорошо.